в которой воспламененные небеса разрушатся и разгоревшиеся стихии растают. Впрочем, мы, по обетованию Его, ожидаем нового неба и новой земли, на которых обитает правда. Итак, возлюбленные, ожидая сего, подчитесь явиться пред Ним неоскверненными и непорочными в мире. Один известный евангелист потряс нашу страну одним пророческим предупреждением. Он сказал, что Бог открыл ему, что вскоре грядет новая террористическая атака на Соединенные Штаты и что очень много людей будет убито. Аналогичное пророчество было также произнесено на всю страну другим уважаемым телеевангелистам. «Я получал одно за одним пророчество от неизвестных, но не менее благочестивых служителей, провозглашающих с болью в сердце тоже предупреждающее слово. Эти пасторы предупреждают. Большая беда надвигается на нас». И постигнет нас скоро и внезапно. Масштабы ее будут настолько ужасающи, что весь мир содрогнется. После этого все переменится. Уже и комментаторы новостей подключились к этим сообщениям. Я постоянно слышу в новостях предупреждения об одном и том же. Вот-вот наступит страшная мировая катастрофа. Я думаю, эти предостережения от светских людей светскому миру... Есть способ, избранный Духом Божьим, для предупреждения неверующих. Сейчас даже самые закоренелые грешники на земле начинают ощущать в своей душе внутреннюю тревогу по поводу того, что впереди всех ждет какой-то страшный, ужасный день, и что мы приближаемся к нему с большой скоростью. Уже сейчас мир ужасающий не управляем. Я думаю сейчас о той ужасной резне, которая произошла в Дерфуте, Судан. Там погибло свыше 300 тысяч человек, еще 2 миллиона стали беженцами. Мир в ужасе безучастно наблюдает за происходящим, а коррумпированная ООН бездействует, как парализованная. Основная часть продовольственной помощи идет на поддержание вооруженных сил повстанцев. Терроризм набирает силу, а мировые державы в замешательстве. ООН сейчас называют «миссией невозможной», так как ее совет безопасности безнадежно расколот. Тем временем Иран и Северная Корея спешат изо всех сил создать свой ядерный арсенал и при этом, что Иран угрожает стереть Израиль с лица земли. Для этих бунтарских государств любая угроза санкций ООН звучит как шутка. Они открыто смеются над торжественными резолюциями Совета. Все это время Китай быстро укрепляется, стремясь превратиться в мировую державу и заменить Америку в качестве единой мировой сверхдержавы. Китайское правительство вливает миллиарды долларов в Африку, Южную Америку, Дальний Восток и Латинскую Америку, покупая себе возможность влиять на народы. Сейчас, похоже, все или почти все изготавливается в Китае. Кто слушает все эти пророческие предупреждения и прислушивается к ним? Страны мира и их руководители не прислушиваются ко всем этим тревожным предупреждениям, что звучат сейчас. Большинство из них, не желая даже слышать их, Подобно тем же стаковыйным царям из Библии, отвергавшим предупреждение своих пророков, они насмехаются над тем, что им пророчествует. И насмехаются прежде всего те, кто ненавидит Христа. Светский мир насмехается над проповедниками, проповедующими им эти мрачные предупреждения, называя их угрюмыми пессимистами, говоря о том, что они без ума. В точности так, как и предсказывает Писание, эти современные презрители заявляют, «Все остается так же, как было от начала творения. Ничто не помешает благоденствию мира продолжаться. Все прекрасно. Дело в том, что те, кто любит этот мир и все, что в нем, всегда будут отстранять от себя всякое такое предупреждение и пророчество, и то же верно в отношении многих и многих христиан. Если верующий увлечен богатством и успехом, если он желает легкой религии, религии, проповедующей дешевую благодать, он будет отворачиваться от слышания жесткого, нелицеприятного слова. Лично я шокирован тем, как много служителей Божьих открыто презирают тех, кто предостерегает об опасных временах, которые грядут впереди. Я не понимаю, как они могут так пренебрегать буквально каждым звучащим пророческим словом. Посудите сами». Руководители службы безопасности посылают предупреждающие сигналы по всем Соединенным Штатам – желтый, оранжевый и красный сигнал тревоги. Высшие чины службы безопасности предупреждают о возможности взрыва террористами на нашей территории грязной атомной бомбы, что подвергнет опасности жизни миллионов людей. В Нью-Йорк-Сити в каждом агентстве безопасности отрабатывает план действий на случай террористической атаки. В новостях твердят, что эта атака – не вопрос возможности, а уже вопрос времени. До нее осталось лишь какое-то время. Медицинские эксперты предупреждают о грядущих пандемиях в мировом масштабе, предсказывая миллионы смертей. Спит, уже свирепствует в мире, поглотив уже большую часть Африки. А как тело Христова реагирует на эти предупреждения? Во многих церквях не говорят ни слова о зверствах, о терроризме, о трагических пандемиях. Вместо этого с их кафедр только и слышно болтовню о мотивации, шутки, развлечения, все это, пища духовных младенцев, так как ни слова в ней нет о грядущих судах. И все же уже вышла рука и написала на стене, и провозгласила писание, и пронеслось эхом по всему миру. Страшный день нас ждет впереди. Что же говорят верующим в этот важнейший период? Когда еще звучит предупреждение, все больше и больше проповедников убеждают своих прихожан. Бог желает, чтобы вы стали богатыми. Он желает, чтобы вы путешествовали первым классом. Так что давайте вперед! Они впадают в то же самое стяжательство, Евангелие, сосредоточенное на деньгах, которое Иисус изгнал из храма в свое время. Я верю, что Бог любит благословлять свой народ, и есть обетование и прибытка тем, кто будет презирать на нищих вдов и сирот. Богатым быть – не грех. Многие благословленные финансами верующие содержат миссии благотворительной служения по всему миру. И все же сейчас Дух Святой увещевает мир посредством многих пророческих голосов, а также посредством даже мирских голосов. Страшный день суда уже у дверей. Однако большинство людей, включая множество христиан, не желают говорить и даже думать об этом. Если столь немногие прислушиваются к этим пророчествам, то для кого тогда они предназначены? И зачем Господь возвещает их, если столь немногие преклоняют к ним ухо свое? И кто в мире будет слушать эти предупреждения? Я вспоминаю об Иеремии, Эйзекиле и прочих ветхозаветных пророках, которые предупреждали о падении Вавилона мировой державы того времени. Пророки также говорили о суде грядущем на Халдеев, Медян, Персов, Натир и Сидон. Однако эти пророчества – так и не достигли ушей этих языческих народов и их лидеров. Даже отступивший Израиль надсмехался над голосами вопиющих в пустыне. Так для чего же тогда Бог дает вообще эти предупреждения? Кто будет верить этим откровениям и кому говорит Бог? Господь всегда говорит к своему верному остатку. На протяжении всей истории Бог всегда посылал пророков с предупреждениями, чтобы пробудить свою уснувшую невесту. В этих предупреждениях Он дает откровение о кончине времени для того, чтобы пробудить дремлющее служение и церковь. В то время, как Господь говорит через известных служителей страны, Он также воздвигает смиренных, никому неизвестных тайных стражей, через которых Он и посылает свое предупреждение». Он выбирает проповедников, которые не преследуют личной цели, людей, которые уединены с Богом в молитве. Таких служителей презирают и высмеивают, как невежд, и тем не менее они не боятся поношения. Они воистину являются теми немудрыми, которые посылаются Богом, чтобы посрамить мудрых. И только те слушатели, чье сердце не привязано к этому миру, услышат пророческие предупреждения, которые провозглашают эти пророки. Только те, кто жаждет пришествия Господня, постигнут сердцем истинность этого пророческого слова. И вот почему Бог предупреждает своих верных детей. Это Он делает для того, чтобы, когда внезапно разразится катастрофа, они не поддались страху и панике. Когда это ужасное событие наступит, Божий народ должен знать, что то, что произошло, не есть случайность или нечаянное действие беспечных народов. Они должны сохранять в своих сердцах мир Христов, зная, что наш Бог все так же является хозяином Вселенной. Вот для чего необходимо Божьему народу эти предупреждения. И он не будет паниковать в то время, когда другие люди будут издыхать от ужаса и всего того, что грядет на Вселенную. Апостол Петр говорит нам, что день Господень придет как тать ночью, то есть внезапно. Петр говорит, что день Господень будет днем не радости, а страха. Он несет с собой внезапное, неожиданное разрушение всех стихий мира от страшного жара. «Согласно Петру, этот день придет внезапно, как тать ночью, и он будет сопровождаться страшным шумом. Только представьте, даже стихии разгорятся от страшного жара и разрушатся, подобно тому, как большой пожар разрушает и сжигает все на своем пути». «Не догадывайтесь ли, что это будет за событие?» Один уважаемый богослов написал, «Это похоже на ядерную катастрофу». Но даже если этот богослов и ошибается... Ясно, что Петр говорит здесь о каком-то глобальном катаклизме. Кому же апостол обращается с этими словами? Кому он пророчествует? Петр написал это послание возлюбленным, то есть верному остатку верующих. Он писал, это уже второе послание пишу к вам, возлюбленные. В них напоминанием возбуждаю ваш чистый смысл. Другими словами, Петр говорит своим читателям, что он дальше будет говорить пророческое слово, которое никто не захочет слышать, никто, кроме возлюбленного остатка. И согласно Петру, это будет слово настолько ужасающее, что его будут многие презирать и насмехаться над ним. Он говорит этим верующим, по сути, вот что. Придут наглые ругатели, и они будут насмехаться над пророчествами как ветхозаветных пророков, так и нынешних апостолов». Обратите внимание, что Петр говорит дальше, а нынешние небеса и земля, содержимые тем же словом, сберегаются огню на день суда и погибели нечестивых человеков. Здесь то же слово, что Бог давало поколение Ноя, которое он судил потопом. Это же то слово, что Бог говорил Содому и Гаморе, обществу, которое подверглось суду огня. Теперь же, говорит Петр… То же самое слово вышло от Бога, сберегающему великий огонь на этот сегодняшний день. Когда мы слышим слово, подобное этому, в нас что-то восстает против, и мы говорим, нет, это уже слишком много, чтобы принимать. Всегда, когда мы слушаем слова подобие тех, что говорит Петр, нашей первой реакцией является неприятие. Мы думаем, сегодня так столько плохих новостей, и без того столько всего, что вносит стресс в нашу жизнь. Столько мы слышим вестей о трагедиях со всех концов мира. К чему сейчас нам слышать такие проповеди? И действительно, многие христиане могут досадовать на то слово, которое Петр говорит здесь. Они будут говорить себе, зачем нам напоминать об этом? Почему бы не перестать говорить об этом? Чему быть того не миновать? Но Петр сообщает нам причину. Почему это слово должно быть услышано? Если так все это разрушится, то какими должно быть в святой жизни и благочестии вам? В этом суть Петрова пророчества. Зная о внезапном разрушении всех стихий, Божьи возлюбленные должны следить за своим собственным хождением. Те, кто ждет осуществления библейского пророчества, должны соответствовать образу Христа в поведении, в разговоре и в мыслях. Петр сказал, что Господь не медлит исполнением обетования, как некоторые почитают то промедлением. Другими словами, Бог еще не выпустил огонь из его хранилищ. И вот по какой причине. Он не только в том, что чаша грехов еще не переполнилась. Нет, Господь удерживает свой суд по причине своего милосердия и долготерпения грешным людям, как написано, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию. Однако не заблуждайтесь. Огонь приближается». И именно по этой причине мы должны подчиться и явиться пред Ним, неоскверненными и непорочными в мире. Печально, но очень многие сегодня сообразуются больше с этим миром, чем со Христом. Многие церкви все больше и больше подстраиваются под этот мир, не озвучивая со своих кафедр ничего, кроме увещевания о самопомощи. Все труднее становится, отличать такие церкви от большинства мирских мотивационных программ. Как печально идти по неверному пути в такое время, как это – и все же, несмотря на все это, Христос призывает своих возлюбленных приблизиться к Нему, чтобы проанализировать свое хождение в свете Его Слова. Павел и Петр, и даже сам Иисус, произносили строгие пророческие проповеди в смутные времена. Когда Христос ходил по этой земле, Он тоже предупреждал о великом бедстве, которое греет на Иерусалим и Израиль. На самом деле, во времена апостолов, особенно в Дни Павла, много раз их избивали по причине жестокости слов Иисуса. Когда Павел вышел на служение, плотские учения дьявола буквально захлестывали церковь. В остале лже-пророки нашли себе приверженцев в новозаветных церквях. Появились нечестивые проповедники, имеющие вид ангелов света, но учащиеся учением бесовским. Павел сказал о таком обществе. И как они не заботились иметь Бога в разуме, то Бог их предал превратному уму, так что они исполнены всякой неправды, блуда, лукавства, коростолюбия, злобы, исполнены зависти, убийства, распри, обмана, злонравия, злоречивы, клеветники, богоненавистники, обидчики, самохвалы, горды, изобретатели на зло, непослушные родителям, безрассудны, вероломны, нелюбовны, непримиримы, немилостливы. Мне кажется, что Павел описывает здесь Наше время. Ему было известно пророчество Господа о грядущем полном разрушении. Приближается день, когда Иерусалим сгорит в огне. Храм и весь город будут сметены с лица земли. Та катастрофа грянула в 70-м году нашей эры, в точности так, как пророчествовал Иисус и Павел. То было зрелище настолько ужасное, таких эпических масштабов, каких никто не мог заранее предсказать. Вот какое слово проповедовал Петр. «Итак, вы, возлюбленные, будучи о осем, берегитесь, чтобы вам не увлечься заблуждением беззаконников и не отпасть от своего утверждения, но возрастайте в благодати и познании Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа». Вот какое слово проповедовал Павел. «Чтобы поступали достойно Бога, во всем угождая Ему, принося плод во всяком деле благом и возрастая в познании истины». В свете этих апостольских посланий, каким будет слово к обществу, которое вот-вот подвергнется суду к нашему современному обществу? Мы находим это слово у Павла, и оно обращено к возлюбленным Христовым. Моя молитва о вас, чтобы вы стремились к близким отношениям со Христом, возрастали в духовном познании и поступали достойно Христа. Исследовать свое хождение со Христом значит смотреть не столько на то, что вы сейчас делаете, сколько на то, какими вы становитесь. Как мы можем преобразоваться в образ Христа в своем хождении? Такого хождения невозможно достичь одними лишь человеческими усилиями. Оно не дается одним принятием твердого решения, когда вы скажете себе, «Отныне я буду стремиться стать таким верующим». Нет, оно достигается в результате работы Духа Святого через веру в Его Слово. Во-первых, мы должны прочесть эти слова и поверить в то, что они являются Божьим призывом к нам, чтобы исследовать себя. Поэтому мы просим Духа Святого указать нам, кем мы на самом деле являемся, и оценить себя по Его Слову. Далее мы должны попросить Духа Святого помочь нам измениться. Дело в том, что все мы с чем-то сообразуемся, или со Христом, или с миром. И чем старше становится христианин, тем более он должен быть похож на Христа. Наши семьи не должны быть адом на земле. Мы должны брать на себя бремена наших супругов, становиться слугами один другому. Дети в христианских семях должны видеть, как изменяются их родители, как они становятся более участливыми, более любящими и добрыми. Именно это определяет зрелость во Христе. Теперь я понимаю, что имеет в виду Петр и Павел, говоря о трудных временах. Вот что. Не бойтесь того, что впереди. Всегда, во все времена, держите в памяти Божье Слово, через что бы ни приходили, и при этом позвольте Духу Святому преобразовывать в вас другого, более похожего на Христа человека. Бог установил так, что все наши страдания, все наши скорби, все наши суровые испытания приближают нас к Нему. Истина является то, что скорби и страдания либо ожесточат вас, либо приведут вас в состояние, полного упования на отцовскую любовь, вы либо перестанете молиться и доверяться, либо возложите все ваши заботы и ваше будущее на Него. Нам дана внутренняя сила сказать, «Ничто из этого меня не поколеблит. Таково Божье Слово к вам в эти времена. Аллилуйя.